Нам никто не поверит. Десятки людей двинулись в это место. Здесь есть нечто мистическое и самое то, что оно тянет. Неизвестно, сколько погибло, сколько осталось. В этих горах есть только одно – природа, мистика и мы. Офигеть! Вы наоборот, не защищены. Я не знаю, это немыслимо. Мои глаза просто не поверят. Да и я сам не верю, что происходит. Это страшно, да безумно. Нас ждет опасный путь. Мистика впереди. Теплая земля, теплые деревья. Безумно необычно для минус 15 в горах. Это место проклято. Тут может случиться все. Но необычно то, что нас ждала опасность. Нечто о котором лучше не произносить, нечто, о котором лучше не говорить, но мы не могли не показать вам. Я чувствую, что здесь что-то есть. Но что здесь может быть? Только послушать. Безумно, но лес он греет. Место удивительно по-своему. Мы находимся над морем, друзья, 2000 метров. Температура минус 5, но снега практически нет. Если присмотреться, здесь зелень. Как видите, это место отапливается теплом земли. Что здесь было, до сих пор непонятно. Я думаю... Мы раскроем тайну. Сейчас мы слышали звуки. Странные, ужасные звуки. Непонятно, то ли дикие звери, то ли монстры, то ли НЛО. Но мы должны понять, на самом деле... что здесь происходит. Говорят, лучше быть в тишине, чем шуметь. Это первый признак здесь необычного тишина. Не птиц. Ни ветра, ничего, уже странно. Дроны, это объектов НЛО, и они видно здесь о а хозяева, я уже не в первый раз такое вижу. Надо быть осторожнее, потому что в этом месте может все случиться, и здесь я а будь аккуратней. Не подходи. Ты это видишь? Э -э, не надо. Аккуратней. Они выходят на контакт, пытаются с нами наладить какую-то гиперсвязь. Но непонятно, агрессивны они или нет. Но мы видим, что все обошлось. Я не знаю. Что это и как это назвать, я думаю, мы близки к разгадке. Я столько энергии еще никогда не терял. Чувствую, как оно забирает или они забирают. Кто они, я не могу знать. Но ну, что-то здесь происходит нехорошее. Когда я начал терять энергию, я почувствовал усталость в руках. Ноги стали ватные. Головокружение, тошнота, непонятно. Что за место? И почему оно такое мистическое и опасное? С каждым шагом я стал понимать, что здесь надолго оставаться нельзя. Глаза следят, наблюдают. Кто они? Неизвестность. Но можно предположить, что они нас в покое теперь не оставят. Это их место. Она ждет, предупреждает, что далеко заходить не стоит. Я думаю, придется прислушаться. Появление таких пришельцев – это первый знак того, что нам пора остановиться. Наша жизнь, возможно, будет в их руках. Я так предполагаю. что появление пришельца здесь – это знак. А знак может быть плачевным для нас. Мы бежали, мы долго бежали, мы чувствовали нам, сморят спину, нас везде видят, куда мы бы ни бежали. Наше время подходит к концу. Неожиданность, тайна, нарушение границ. Кто они? До сих пор я не знаю ответа, но я знаю, что теперь они следят за нашими делами.